3 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся инсталлайв для абитуриентов Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Ответы на вопросы в прямом эфире посмотрели более 300 человек. Преимущества такого формата дня открытых дверей ощущают в первую очередь иногородние и иностранные студенты. Чтобы узнать все подробности о ВУЗе, им не приходится ехать в другой город. Больше всего абитуриентов интересовал процесс дистанционного приема документов в этом году. Приезжать в химический институт или в Казанский федеральный университет приемной комиссии в этом году не надо. Оригиналы будут подаваться с момента обучения, то есть когда вот вы уже получите в списке, где вы зачислены, соответственно, в студентами, Казанского федерального университета и начнете учиться, тогда вы будете приносить оригиналы соответственно, всех документов, которые вы сейчас будете прикреплять в личном кабинете приемной комиссии Казанского федерального университета. Конечно, родителей и выпускников школ интересовал и спектр доступных специальностей для студентов с дипломом химического института. Выпускники химического института работают химиками-лаборантами, технологами, химиками-научными сотрудниками в различных отраслях, в различных учреждениях, организациях, где существуют химические лаборатории. Естественно, ребята, которые закончат направление подготовки педагогического образования по профилю химии, они будут работать учителями химии. Это направление очень востребовано, особенно в Республике Татарстан. Расписание дня открытых дверей регулярно обновляется на сайте КФУ. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюс.